Большинство людей хорошие Но есть и плохие А ты, ты редкий вид Сделай все красиво Ты всегда хорошо импровизируешь Только не сегодня лишили жизни столько людей моими руками или твоими но только тех кто действительно заслужил однажды и для нас придет час расплаты <музыка> Она не сбежит, залежит рано и придет за нами. Кто-то убил моего друга из-за контракта, который он выполнил много лет назад. Неужели? Отвечаю ли я стану твоим последним воспоминанием? А ты не думаешь, что некоторые тайны лучше не раскрывать? You know no Продолжишь в том же духе, умрешь. Я лишу жизни всех, кто встанет у меня на пути. Она тебя заинтриговала. Слегка. Это же дурной тон. Нет. Хотел бы я встретить тебя при других обстоятельствах. Это лучшие обстоятельства из всех возможных.